Итак, друзья, сегодня я нашел новую игру, которая вышла 25 апреля 2019 года. Это не шутер, это не песочница, а это, друзья, самая настоящая стратежечка э, глобального масштаба. Заранее сразу же хочу сказать спасибо и выразить благодарность тем ребятам и девчулям, которые приняли участие в голосовании у меня в группе Вам, друзья, огромнейший респект, собственно, на основании этого, ну и немножко из своих наблюдений Я сделал выводы, что да, нужно уже сделать обзорчик по какой-нибудь стратежечке, которых у меня давненько уже не было Ну что ж, давайте-ка посмотрим на... сразу делал, да? не будем рассусоливать. Сразу же давайте посмотрим на интерфейс, что у нас здесь есть. И Как видите, я буду играть без регистрации. Ребятки, кому нужно будет, тут можно будет зарегистрироваться, привязать свой аккаунт, все дела. Так, ну что же, заходим, значит, первым делом в настройки, как обычно, в одиночную игру мы всегда успеем. И посмотрим. Да, самое основное, что уже бросается в глаза, как вы видите, то, что есть русская локализация. Причем она в полной мере вступает в силу, прошу обратить на это внимание, только тогда, когда вы перезагрузите игру. Потому что изначально, как только вы в настройках ставите, к примеру, интерфейс на русский, то у вас частично русский будет, не все пункты будут отображаться. То есть это я уже прочувствовал и попробовал. Так что имейте, ребятки, в виду. Так, ну что ж... В принципе, я здесь все выставил, э, точнее, за меня все выставила система по умолчанию, и как вроде оказалось, что все более-менее оптимально, я имею в виду графические настройки, вот, на моем, э, ну, как вы, наверное, уже знаете, кто меня давно смотрит, а кто нет, то у меня так себе компьютер, среднячок, и на нем, в принципе, я уже запускал игру, она идет пока что без лагов, э, вроде даже как оптимизирована, ну и... Давайте посмотрим остальные э, экраны Здесь, значит, у нас настраивается графика Здесь все просто и понятно Выбирайте, по по подгоняйте под свою машину Здесь у нас, значит, и выбирается язык в интерфейсе на второй вкладочке Вот тут вот мы, собственно, выбираем по умолчанию он, Насколько я помню, стоял вроде бы английский так, дальше, значит, здесь мы масштабируем, здесь мы что-то тоже делаем, граница держава, так, ладненько, долго не будем зацикливаться, здесь музыка, и здесь сама игра, камера на север, всегда разворачивать игровую камеру на север или нет, ладненько, пусть это тоже у нас все стоит, так же, как и... Автосохранение. Так, ну что ж, давайте-ка это все дело сохраняем, выходим и смотрим. Ну, тут у нас понятно, что особо ничего нет. Покажет авторов, которые принимали участие в разработке данной игры. И давайте уже начнем, ребятушки. Ком в геймплей, хватит ждать, что сидеть на одном месте-то и сложа ручки. Ну вот, ребятки, начал я новую игру. Да, сразу же оповещение с небольшой сделаю. Начал я игру именно с обучающего режима, потому что я давненько не играл в подобные стратежечки. И тут как никогда, кстати, обучающий режим-то и пригодится, чтобы понять... За что мы бьемся, да? Ну что ж, вот с этого режима мы и начнем. Нам, у нас тут уже оповестили, что у нас есть определенный лист задач, которые необходимо выполнить, чтобы разобраться с обучающей миссией. Как я смотрю, что для обучающей миссии здесь что-то очень немало. Так, задач. Наверное, мы их все-таки сможем выполнить. Ну что ж,. Вот такой, значит, у нас интерфейс игры, вот так вот мы можем отдалять и приближать карту, карта вот такая вот огромная у нас, даже если сравнивать с Рим Total War игрушечкой, да, наверное, все помните такую стратегию, то здесь у нас гораздо больше различных стран, то есть, которые участвуют в этом всем противостоянии. А, как мы видим, и здесь тоже, да, у нас Египет а, есть и так далее. Можно еще в эту сторону, смотрите, а, немножечко продвинуться. Тут у нас тоже а, вплоть до вот этих вот земель, да, все, смотрите, то есть очень много, на самом деле, очень большая карта. И вот здесь мы начинаем обучающую кампанию с Империи Рим, как всегда, то есть, как обычно, мы так и в Риме Total War начинали, и также и здесь нам предлагают именно с Рима и начать. Ну что ж, я так понимаю, здесь у нас в динамическом режиме идет, а точнее зависит целиком полностью от ходов наших персонажей время. То есть, когда мы ходим, тогда у нас, я так понимаю, ходят и остальные игроки. Так, ну что ж, давайте вкратце посмотрим, что у нас есть, и посмотрим на интерфейс наш, да. С карты мы определились, то есть, можно приближать, отдалять, это я уже вам рассказал. Так, так, так, сейчас, секундочку. Так, то есть, колесиком мыши, когда мы зажимаем, у нас, значит, перемещение происходит туда-сюда. Также можно на стрелочке это делать, зажав правую кнопку мыши. Зажав правую кнопку мыши, мы можем вращать до да, камеры. То есть, это такие базовые а, моменты. Дальше, что мы еще можем сделать? Ну, естественно, вот так мы можем а, выделять, как во всех стратежечках, а, наши с вами отряды. Так... Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь есть в нашем меню. А В общем, меню заданий и цели нам нужно открывать, вот нажав на эту клавишу. То есть, вот тут у нас скрываются все задачи, все цели. Здесь у нас есть макростроитель, который дает доступ к быстрой вербовке, когорт, строительству зданий, повышению групп населения и многому другому. Да? То есть, я так понимаю, здесь мы выбираем... А, так, это я... Наверное, это все-таки наши какие-то... Э, это здание, которые мы можем построить, но я немножко не понимаю, а где мы это все будем строить, в каких местах, или они строятся по умолчанию э, в любом случайно выбранном городе, да? То есть без понятия, друзья, как оно здесь происходит. Так, рынок, тренировочный лагерь. Но это я выбираю, построить крепость, рынок, тренировочный лагерь. Но я не вижу, где мы это будем делать. Как видим здесь, я, ну, наверное, я все-таки выбрал а, общее, да, то есть и у нас строительство будет производиться а, во многих городах, да, то есть построить рынок, а где его построить? Ну, ладненько, давайте-ка разберемся а, с нашими основными ресурсами. У нас есть казна, баланс, а, то есть это денежная сумма, доступная для формирования армий, найма советников и строительства новых зданий. А, далее, то есть у нас мы видим в, по казне, а, сколько у нас есть, баланс за прошлый месяц, ну и различные плюсы и минусы на содержание да, От чего у нас идут плюсы от торговли, от налогов и минусы на определенные нужды, это на содержание армии, флота, крепостей и так далее Так, смотрим далее, это людские ресурсы, я так понимаю, это просто численность населения нашего с вами государства Развивающегося Вот, и я вижу, у нас оно выделяется Таким вот красноватым Красноватым таким Такой областью Да, то есть можно, кстати Выбирать кучу, но к этому мы подойдем Чуть попозже Так, давайте людские ресурсы значит они у нас Это у нас то число людей, которые держава Может направить на усиление Неукомплектованных подразделений Или на создание новых войск Так, в общем, тоже мы выше видим Все необходимые точные числа, да, по данной вкладочке, откуда у нас, например, эти люди приходят от групп населения, от подданных, так, и так далее, то есть очень много всяких данных, которые нужно изучать, мониторить и с ними работать, так, дальше идет военное влияние, нажать сюда нельзя, можно просто навести и посмотреть, военное влияние изменяется, так, военное влияние, Обозначает силу, храбрость и честь. Данная величина представляет собой совокупный военный потенциал нашей державы. Ясненько. Дальше идем. Гражданское влияние, также именуемое гравитас. Гравитас, как будто бы название какой-то межпланетной звездной пушки из Звездных войн. Гравитас на латыни. Ассоциируется с ответственностью, мастерством и величием. И может быть потрачено... На улучшение многих гражданских аспектов вашей державы. Вот, то есть, тоже у нас, как мы видим, изменения: из-за чего приходит, из-за чего уходит и так далее. Дальше смотрим. Ораторское влияние. Ораторское влияние обычно обозначает престиж, личное обаяние и репутацию. Может быть использовано для принятия важных решений в вашей державе. Далее смотрим. Благочестие показывает преданность набожности религиозность державы. и можно тратить на различные религиозные действия. Тоже, в принципе, понятно. А далее у нас идет стабильность. Стабильность значит, эта величина показывает внутреннюю стабильность нашей державы. Значение стабильности может находиться между плюс 3 и минус 3. Очень небольшой разбег, на самом деле. Дальше смотрим. Агрессивная экспансия. Агрессивная экспансия отражает отношение к вам со стороны других держав. Если у вас высокий уровень агрессивной экспансии, страны, считающие, страны, считающие что вы находитесь в сфере их интересов, будут менее склонны к переговорам и могут действовать против вас. И следующее. Это тирания. Показатель тирании отражает уровень угнетения населения властью. Его можно повысить различными действиями. Так, ну что ж, с этим мы разобрались. Здесь у нас что такое? Это у нас счет. Тут мы смотрим, кто на первом месте, кто на втором. Да, тут у нас, как мы видим, мы на четвертом месте сейчас находимся. Маурия, Карфаген и Фригия находятся на первых местах сейчас, да. Ну и дальше все остальное. Так. Дальше смотрим, что у нас тут, это у нас счет, это мы поняли, общий наш, то есть вот он и показывается здесь, здесь у нас общая текущая дата, так это можно закрыть, отчет да, дат в игре идет от основания Рима, для тех, кто предпочитает Григорианский календарь, сообщаем, что сейчас 1 января 303 года до нашей эры, во как, вот это нас закинуло, ну ладненько. Дальше смотрим, что у нас здесь ниже, это у нас а, различный обзор а, того или иного, а, так сказать, той или иной державы и тех или иных а, моментов, да, <связывая> В общем, вот так вот охарактеризуемо, <связывая> что это у нас вот быстрые вкладки. То есть это у нас на F1, на F2 переключается на F3 и так далее. То есть здесь обзор державы, общий обзор вашей державы. Здесь вы найдете общую численность населения, демографические показатели и список провинций, из которых держава состоит. А также можете задать или изменить свои национальные идеи. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я так понимаю, это у нас провинции Апули, Лаций, Этруция и... Атерн, а компания, это у нас тоже, я так понимаю, у нас провинция, да? Здесь у нас губернаторы. Вот их сколько в каждый свой. Здесь у нас политика, которую они ведут в своих провинциях, да? И здесь у нас по числу граждан. Граждан тут немножечко. Так, так, так. Здесь по числу свободных. То есть можно сортировать, можно как угодно все это дело настраивать так здесь у нас значит военный идеал какие-то дополнительные опции очень много на самом деле всего так здесь у нас что-то тоже отображается культуры какие у нас Какое тут у нас, в общем, религия, распространение культуры, все очень-очень детально Здесь надо очень, ребятки, тщательно и тонко вникать вот в эти все нюансы Если вы хотите реально нормально развиваться и строить, выстраивать свою империю Так, ну что ж, давайте-ка вкратце глянем Вот она, пи. так, это у нас что такое? Это у нас что? Красным, я так понимаю, выделена наша империя. Вот она, Пелигния, Пелигния. Дальше идем. Тоже Пелегния. Так, что тут у нас еще есть? Так, сам не Легион. В общем, давайте ка дальше посмотрим. По этой вкладке мы вроде как немножечко разобрались, да? То есть тут можно смотреть такие данные. Дальше идем. Правительство. Здесь можно посмотреть текущий статус твоего Сената, Совета или Суда. Назначайте или снимайте с должностей служащих Принимайте законы или просматривайте связанную с правительством информацию Например, сведения о лидерах партий, претендентах или вождях кланов Так, давайте-ка глянем Вот, это, я так понимаю, у нас а, все наши люди Которые находятся а, в верхушке нашего правительства Которые выполняют определенные, м, определенные функции Так, у нас здесь есть цензор Главный магистрат республики отвечает за ценз И общественную мораль устранять препятствия В работе с и судов В общем, ребятки, тут очень много всего И, наверное, мне одной серии не хватит Вот этого моего обзорчика, да, первого на игру а Будем обозревать вкратце То есть общие все моменты а, Более углубленно мы все это попробуем, так сказать, прочувствовать, когда будем уже играть в прохождение данной игрушечки. Но прохождение, естественно, будет зависеть напрямую от того, ребятушки, как вы отреагируете на данное видео. Чем больше лайкосиков, чем больше просмотров оно получит, тем больше у меня будет мотивации запилить нормальное прохождение, а, возможно, какой-нибудь и гайд по данной игре. Ну что ж, давайте продолжаем. Дальше у нас, значит, военное дело. Здесь детально описаны ваши военные бонусы. Здесь же можно выбрать или посмотреть новые военные Военные традиции Так, далее, значит, смотрим Давайте-ка нажмем Так, показать, так, открыть военные традиции Так, ну у нас, видим, не хватает определенных ресурсов То есть мастера бронзы, оборона легкой пехоты плюс 15% процентов, То есть это у нас какие-то бафы к нашей армии, я так понимаю И При достижении какого-то вот этого ресурса военного влияния Мы можем их открывать Как мы видим, здесь 800 Здесь у нас, значит, сначала нужно принять идею принципы, то есть, естественно, идет зависимость такая определенная, да, то есть, одних э, перков от других, ну, назовем их просто перками. Так, ну что ж, дальше смотрим, ребятки. Тут у нас, в принципе, понятно, на F4 у нас технологии. А, узнавайте в этом окне о технологическом про прогрессе своей державы. Вы также можете назначать или снимать с должности исследователей и покупать новые а, нововведения. Тут, в принципе, тоже все понятно. Здесь мы тратим, наверное, денежки, да, а, как я понимаю э, дальше. Обучение в процессе, то есть мы когда издаем указ, что интересно у нас расходуется. Так, стоит 100 вот этого ресурса гражданского влияния, да? И только после этого мы сможем это все дело разработать. Ну, ладненько, пока мы этого делать не станем. Давайте пробежимся по всем пунктам и будем пробовать выполнять наши задания. Так, технология религия, друзья. Подобрались мы до религии на F5. Религия, здесь перечислены знамения Которые вы можете выбирать Или оставшаяся длительность уже выбранного знамения В этом же окне вы можете снизить усталость от войны И повысить, повысить стабильность Так, ну я так понимаю, что это тоже какие-то бафы, наверное Да, если я не ошибаюсь, конечно Вот оно, благословление Марса Чтобы это сделать, нам нужно потратить, наверное, какой-то ресурс Чтобы у нас это все дело свершилось, да, ну я пока... Так, перейти. Окей, да. А если я нажму перейти, что у нас будет? Сейчас, секундочку. Так, ну, в общем, в принципе, немножечко не совсем понятно. Ну да ладно, давайте пропустим этот пункт пока что. В целом мы поняли, что здесь у нас указывается а, религия. перейти. Ну давайте перейдем. Так, ну ладно, отключаем эту, эту опцию. Дальше смотрим. Дипломатия. А, экономика. Экономика, просматривайте баланс своих городов и расходов, определяйте экономическую политику и преобразуйте влияние в золото и наоборот Так, ну, в принципе, ладненько, это мы потом в процессе игры уже посмотрим Дальше, дипломатия, здесь можно управлять дипломатическими отношениями с другими державами Следите за их мнением и, в, и о вас и прочими данными, относящимися к дипломатии так, вот так вот оно у нас выглядит, это окошечко. Вот, то есть здесь показано, кто как к нам относится. Пока что я вижу, что у всех практически держав к нам минус, кроме нескольких. Вот ну, нуце, Нуцерия и мар, Марсика, да, плюс 50 и плюс 40. С ними, я так понимаю, у нас нормальные дипломатические отношения. Возможно, даже еще с кем-то есть. Но надо искать по списку. Да, то есть очень много разных у нас здесь а, держав. Дальше смотрим, что у нас. Так, это мы посмотрели дипломатию. Дальше у нас решение. Принимайте важные решения, касающиеся вашей державы. И просматривайте сведения о том, как их выполнять. Так, принять полик... Ну, в общем, ребятки, тоже надо разбираться. Дальше смотрим. Обзор торговли. Смотрите, какие товары у вас в излишке и что вы экспортируете. В этом же разделе вы найдете обзор всех ваших торговых путей и в случае необходимости сможете быстро их отменить. Давайте глянем, что у нас здесь. Ткань, я так понимаю, это тот ресурс, который в нашей стране вырабатывается, производится. Излишки в столице. Это вино, это железо, это зерно. Да, то есть, можем импортировать, либо экспортировать, то есть, и тут у нас указан а, доход, какой мы получим а, с этих, с этих а, операций. Так, ну что ж, дальше идем, да, торговлю посмотрели, персонажи, посмотрите список всех персонажей и семей вашей державы. Ох, как тут много-то всех, а, неужели тут всех совсем людей будут показывать, тут, скорее всего, показаны только самые важные и влиятельные личности нашей страны. Дальше идем, так персонажи и наемники. Наемники. Узнавайте о доступных наемниках и их стоимости. Читайте, читайте их подробное описание в этом окне. Вы также сможете нанимать их и изгонять Изгонять со службы Ну да, тут все в принципе просто и легко Ни хрена себе числа Если действительно в игре В мини-играх так, с таким количеством Будут баталии, то это действительно круто Но ну, тогда, наверное, точно, мне кажется Мой компьютер не выдержит То есть это вот отряд, а, который у нас сейчас а, Здесь а, предлагается Он 14 тысяч луч, луч, лучников Включает, 14 тысяч тяжелой пехоты и 5000 легкой кавалерии. Но это реально какие-то запредельные цифры на самом деле. Не знаю, как здесь выглядят боевочки. Может быть, мы, может быть, до них дойдем. Так, далее, что у нас по интерфейсу? Это не... Так, давайте еще посмотрим, где мы. Я все никак не могу сконцентрировать свое внимание и понять, где же наша страна. Но мы сейчас перейдем вот к этой, к этой вкладочке и поймем более детально. Так, что у нас здесь? Неблагонадежные персонажи. Уровень верности следующих персонажей ниже 30%. Это значит, что они планируют начать гражданскую войну. Гней Флавий. Лидер партии, да? Да. Нас сразу переводит к нему, и он к нам не очень-то дружелюбно относится, да? Так, верность, как мы видим, 29 у него, и, наверное, это ничего плохого нам не сулит. Так, ну, точнее, ничего хорошего нам не сулит. Немножечко оговорился. Так, неиспользуемые торговые пути в столицу путей импорта. Так, что у нас тут? А пути импорта товаров в нашу столицу всего один, хотя мы можем использовать три. Глянем-ка, так, и где у нас неиспользуемые пути отображаются? Они у нас, наверное, как-то подсвечиваются сразу, да? Или что-то в этом роде? Ну, да ладненько, потом разберемся. Так, дальше смотрим. А, обделе... Обделенные семьи. Семья будет обделенной до тех пор, пока общий доход ее членов от работы и должности не составит как минимум 2% от нашего национального дохода. Семьи, где у всех есть работа или никто не может заниматься работой, не будут обделены. Следующие семьи себя обделенными. Вау, как здесь нам, нам очень все сложно. Оказывается, придется важное решение принимать, чтобы этого не было. Да, друзья, действительно, я вот просто по описанию сейчас смотрю, как все здесь сложно. Может быть, оно не так на самом деле, но... Ребятушки, стратегии, мне кажется, не из легких. И надо прежде почитать, познакомиться со всем как следует, Чем начинать прежде чем развивать, начинать развиваться. Вы можете позволить себе очередное нововведение. Так, важное достижение. У нас тут, видите, какой-то прогресс идет, да? Зелененькая вот полосочка заполняет шкалу. И мы достигаем. Сейчас мы ведем изучение технологий военных достижений. В общем, очень много, ребятки, Всяких э, моментов, на которые стоит об, обращать внимание. Так, здесь я показал, что... А, вот тут, кстати, есть э, режим управления. Сейчас мы находимся в режиме паузы. да. Сейчас мы, э, похоже, э, вступили... Да, вот когда я нажимаю, вот сейчас мы в режиме паузы находимся. Кстати, этой паузы можно управлять на пробел. Э, то есть, как только я выключил, наш персонаж переместился. И я так понимаю, что начали ходить... Другие ребятки, да, другие фракции. Ну, на самом деле режим вот этот вот, он здесь немножко отличается от того, что в Риме Total War есть, да, и подобных играх. Там мы конкретно, когда завершаем ходы, нажим, отпуск, нажимаем на, на «Сделать ход», и у нас пошла жара, то есть все начинают перемещение. Здесь же, когда мы выключаем паузу, я так понимаю, у нас идет реальное время, да, и до тех пор, пока мы не нажмем паузу и не начнем а, дальше действовать тактически, у нас будут развиваться наши страны, а мы будем бездействовать. Ну, это первое наблюдение, как я считаю. Как, ребятки, считаете вы, и может быть я в этом плане не прав, кто уже из вас успел поиграть, то сообщите мне в комментариях, верно ли то, что я сейчас сказал или нет. Так, ну что ж, давайте-ка посмотрим, так, что у нас здесь. Здесь наше государство. И я хотел понять, как же здесь у нас... Так, это у нас кнопочка меню. Здесь мы можем сохранить игру. Так, автосейф у меня здесь есть. Можем прям принудительно, можем новую игру сделать, сохранить То есть назовем ее, ну, просто-напросто вот так Давайте-ка сохраним, посмотрим, все ли у нас работает И попробуем, да, вижу, что этот момент у нас работает Дальше что, ребятки, я хотел посмотреть Вот здесь есть большое количество м -м, фильтров, которые мы будем сейчас накладывать Здесь у нас идет карта ландшафта Красивая карта а, с минимум политической информации вот, это у нас тут Рим. Сейчас будем дальше смотреть. Так, ага, то есть как, да, то есть там опция стояла. Как только я отжимаю правую кнопку мыши, у нас карта переходит обратно в то же положение, из которого, из которого мы выходим, да. Дальше смотрим. Э, простой ландшафт. Каждый город имеет свой цвет, соответствует с типом ландшафта. Так, вот мы включили и... А здесь что у нас такое? Здесь, я так понимаю, холмы. Это у нас Рим, да, подписывается. А здесь у нас тоже, кстати, Рим, но... Но-но-но, ландшафт Равнина. А, то есть это у нас просто другого типа ландшафт. Дальше смотрим. Политическая карта. А вот тут, ребятки, сразу становится понятно, где наша держава, а где не наша. То есть красным выделена наша Римская империя. И вот теперь я более точно понимаю, сколько мы места занимаем. То есть вот тут вот есть у нас небольшой тоже островочек, на котором находится тоже, я так понимаю, наше поселение. Да, поселение Римское да, вот теперь мне больше, более стало понятно. Дальше смотрим, что у нас есть. Карта культур, культуры тоже у нас вот так вот распределяются. И тут, кстати, можно посмотреть у меня описание, что цвета на карте соответствуют доминирующей культуре в каждом городе. И как посмотреть, какая это культура под красным, я немножечко не догоняю. Что это за культура-то такая? Может быть здесь в описании Доминирующая культура Луканская Да, вот если мы наведем, сразу будет понятно А здесь, где зеленый Лепантийская, да, у нас культура Да, вот таким образом мы сможем Посмотреть по культурам, так, отфильтровать Дальше смотрим, карта религий Так, и доминирующая религия Эллинское язычество То есть вот так вот у нас здесь все происходит Вот, и, естественно, на глобальной карте Все у нас сразу же отображается Где и что Дальше смотрим фильтр. Это карта провинции. Каждая провинция на карте имеет свой уникальный оттенок, поэтому, поэтому видно, какие города объединены. Дальше, ну-ка, давайте посмотрим. Это наша провинция, да, я так понимаю. Вот, то есть тут провинция вроде как наша. Так, карта провинции. Да, -да, -да, да, уникальный оттенок, поэтому видно, какие города. Ладненько, с этим разобрались. Карта товаров. Вот это у нас что? Карта товаров. Каждый город получает уникальный цвет за каждый товар. Дальше смотрим. Это у нас понятно. Карта населения. А каждый город имеет свой цвет в соответствии с относительной численностью населения. Чем ярче зеленый цвет, тем больше в городе население. Дальше смотрим. Так, так чем больше зеленый цвет, чем ярче, да, тем больше в городе население. То есть, собственно, что мы и наблюдаем. Вот тут у нас темные цвета, здесь вообще население... Как мы видим, нет. А вот тут вот очень даже ярко выражены зеленые. Здесь у нас с численностью все в порядке. Бывают вообще прям очень многочисленные места. Так. Ну давайте-ка дальше перейдем. А что у нас дальше? Где у нас Рим? А вот тут у нас Рим и находится. Вот прям наш этот город большой. Да, наверное. Так, дальше смотрим. Что у нас тут? Это у нас карта дипломатии. В этом режиме выбранная держава отображается зеленым. Ну, как я вижу только лишь моя, да, то есть больше здесь никто не отображается и почему-то вот тут синеньким подсвечивается другая какая-то держава я не могу сказать, почему так давайте-ка посмотрим, а все, а все страны, с которыми у нее есть дипломатические отношения, получают цвета в соответствии с типом этих отношений, то есть вот оно и все понятно стало, то есть он, у нас, к примеру, вот наши наши, значит зона дипломатии здесь логично, в которой есть дипломатические отношения, так котором... А, то есть, и, собственно, вот с этими, э, с соседними странами у нас какие-то есть отношения. Я так понимаю, когда мы заглядываем вот в эту вкладочку, да, где у нас тут дипломатические отношения. Вот тут вот, да, и у нас вот эти вот страны, скорее всего, и имеют плюсовое влияние на, к нашей империи. Где-то тут я видел их. Вот, то есть, тут у нас э, Марсика и Синопт. Вот, да, кстати, я нашел, когда я вот сюда вот нажим, выделяю просто, и у нас вот она, Синопт. Синопт, Сипонт, вот он, да, выделяется. И Марксика, где у нас Марксика? А она у нас вот выделяется, вот эта область Марксика, которые нас поддерживают. Есть Сиракузы еще с влиянием 0. Я их пока не вижу, где они находятся. Давайте-ка глянем. Ага, они вот здесь находятся у нас. Я их тоже нашел. И да, они, видите, тоже в этом фильтре имеют определенный цвет, потому что ну нейтрально относятся... К нам. Так, дальше смотрим. Разобрались с этим пунктом. Дальше смотрим. Карта военной мощи варваров. И давайте посмотрим описание. В этом режиме подсвеченные места, где появляются варвары. А также показываются численности прирост варварских племен. Ctrl плюс Q, я так понимаю, нам предлагают этот, этот фильтр включить или выключить. Так, ну вот тут, в общем, мы видим несколько мест. Вот здесь варвары активную деятельность разворачивают, здесь и вот тут вот, ну и в многих других тоже местах мы можем их найти. Так, дальше смотрим. Здесь у нас карта торговых путей. Это те места, где мы с кем мы торгуем. Так, в этом режиме провинции без дополнительных путей импорта отображаются белым цветом. Провинции без дополнительных путей импорта отображаются белым цветом. Надо вот это запомнить. И вообще в это вникнуть и просто-напросто применять из головы, не выбрасывать. А провинции с дополнительными путями импорта, различными оттенками зеленого. То есть вот эти вот провинции, наверное, нам доступны для торговли, если я ничего не путаю. А если путаю, ребятки, поправьте, пожалуйста, в комментах. Так, карта игроков, смотрим. И тут опять на этой карте я вижу только лишь себя и больше никого. Давайте-ка посмотрим, что это означает. Все державы, которые на данный момент находятся под управлением игроков, имеют свой уникальный цвет, а те, что управляются и выделены серым. А, ну тут все понятно, друзья, тут все у нас понятно. Мне кажется, очень прикольно играть а, в эту игру с а, друзьями или еще с какими-нибудь противоборствующими ребятами, которые будут против нас а, развиваться и это только мы можем ощутить лишь в кооперативе. Ну ладненько. Давайте дальше посмотрим, какие у нас есть фильтры еще. Карта укреплений. В этом режиме дружественные крепости отображаются синим цветом, нейтральные и желтым. Вот мы видим, да, их перед нами. Так, а вражеский красным, то есть вражеских я тут не вижу у нас в районе, но где-то они по-любому да есть. Так, так, так, если мы пробежимся по всей карте, ну, вражеских совсем я не вижу, вот вижу, что есть желтые, а красных, ребятки, я еще не вижу, видимо, не успели мы пока еще нажить-то тут врагов. Нет у нас их просто, Нет. Дальше смотрим желтым, а вражеские красным зоны контроля дружественных и вражеские постели обозначаются синими и красными полосками, соответственно. Дальше смотрим. Это у нас карта регионов, разные регионы обозначены разным оттенком. Ну да, тут мы тоже это видим. Дальше смотрим. Карта снабжения. Цвета на карте соответствуют лимиту снабжения. В каждом городе выберите армию, чтобы узнать, какие города могут ее поддерживать. Вот как, да. Тут надо детально знакомиться, на самом деле. И на практике это все смотреть пока что не совсем понятно. Дальше. Карта цивили... цивилизованности. Цвета на карте соответствуют цивилизованности в каждом городе. Да, так, ладненько. Дальше смотрим. Карта мнений. На этой, на этой карте показаны мнения всех стран о выбранной стране. Выбранная страна обозначается синим цветом. Мнение о ней, а, диапазоном цветов от красного до зеленого Чем зеленее, тем а, лучше мнение Так, ну сейчас, так понимаю, мнение обо мне Чем зеленее, тем лучше, да, то есть а, синим это вот мы а, Все к нам относятся как бы немножечко нейтрально, что ли, так сказать, да Мнение у нашей стране у всех такое нейтральное Дальше смотрим и здесь у нас карта волнений и верности. Здесь обозначены... Так, не успел прочитать. Здесь обозначены уровни волнений в разных городах. Города, в которых нет волнений, обозначаются зеленым цветом. А те, где волнения есть, разными оттенками красного. В зависимости от уровня волнений. Так, ну что ж, пока я тут таких городов не вижу с каким-либо волнением. Но это у нас, видите, обучающая компания. А потому здесь, я думаю, по умолчанию все хорошо у всех. Так... Ну что ж, давайте-ка посмотрим, какие мы можем квесты выполнить и вообще сможем ли сейчас это сделать. Нам предлагают их выполнять поочередно. Так, смотрим. Призвать знамение, Призовите любое знамение. Это, я так понимаю, я уже сделал, да. Какое-то, я помню, знамение здесь призывала религия. Вот, благословление Маркса, да, это у нас, собственно, есть то знамение, которое я уже призвал. Благословление Марса до 1 января 456 года. Это аж целых 5 лет. Да, на 5 лет у нас знамение. Да, это я сделал, друзья. И с этим пока все в порядке. Один пунктик я уже выполнил. Дальше смотрим. Достичь стабильности в Риме. Повысить значение стабильности до 2. Чтобы повысить стабильность, откройте окно «Религия» и выберите пункт «Жертва богам». «Религия» где? «Религия» и «Жертва богам». А где она? Так. У меня уже одна, типа, дисциплина активирована. А как же я могу... Так, назад дипломатию. Почему дипломатия? Религия, Жертва богам. Надо было, скорее всего, не дисциплину выбирать, а все-таки какую-то другую, да? И как вот отменить вот эту религию? Я, если честно, не... А, вот! Вот же есть жертва бога. Увеличена стабильность, увеличена наш консул, наша держава теперь более стабильно. Вот так вот просто оказалось все. А я думал, что сейчас придется ковыряться, хрен знает как. Дальше. Собрать армию в 30 подразделений. Создавайте когорты, пока ваша армия не достигнет размеров 300 тысяч человек. Угу. Как же мне это сделать? А -а -а. Готовить когорты можно в любом своем городе. Подготовка начинается от дибы следующих способов. Воспользуйтесь макростроителем, который находится в левой верхней части экрана. Выберите город, нажмите кнопку «Вербовать когорты». Выберите армию, нажмите кнопку вербовать подразделения. Так, это я уже помню. Это, я так понимаю, тренировочный лагерь нам нужно выбрать. А, вербовать когорты, вот. И чтобы мне навербовать-то, а? Где побольше численности? А, как бы тут завербовать-то? Цена. Так, а это я уже вербую или что? Не могу понять, если честно. Так. Так. Как завербовать-то их, а? Так, давайте-ка еще раз посмотрим. А, так, э, выберите горд, нажмите вербовать горд, выберите армию, нажмите кнопку вербовать в подразделении. Завербуйте не менее 30 к горд и не забудьте объединить их в одну армию. Так. А вот это сложновато уже. А вот это уже посложнее. Так, давайте-ка еще раз вербовать Как горды Выбрали. А, вербовать куда-то нам там предложили. Так, а кого-то, может быть, конкретных надо завербовать сначала? Может, все-то мне сразу недоступны? Вербовать. на ну, на что завербовать-то, я не понимаю? Так, это что, завербовать? Завербовать. А, если я нажму, наверное, они будут вербоваться тогда, когда я выйду с паузы, скорее всего, да? Раз, и... Я вербую, нет кого-нибудь? Или никого не вербую? Непонятно пока, ребятки, непонятно немножечко. Где-то, может быть, клавиша какая-то есть. Завербовать. Завербовать. А где вот я вербую, мне это тоже, если честно, немножечко непонятно. Так, вот сейчас я отжал режим паузы, и у нас началось, видите, передвижение в других странах, то есть начали перемещаться подразделения, да, начали действовать, начали что-то там, короче, соображать. Вот, и вот если мы так будем играть, у нас, смотрите, на паузу игра сама не ставится, у нас просто... В таком режиме идут ходы, видите, время у нас тикает, то есть у нас э, здесь идут месяца, года и, соответственно, наши соседние государства в это время ходят. Так, ну что ж, я не уверен, что мы здесь кого-то вербуем, потому что, давайте на паузу нажмем, пока что я не уверен в этом. Потому что должна быть какая-то конкретная клавиша, что мы начали этим заниматься, ну что ж. Здесь ее я пока что не увидел, но, наверное, надо мне как-то разобраться, да? Так, здесь у нас. сколько интересного тут по количеству я не вижу. Скорость движения армии 2. Так, а где у нас количество армии, численность ее? Вы видите, друзья? Я что-то не вижу. А, вербовать как горты, все-таки мы с этим никак не разобрались пока что. Давайте посмотрим а, другое задание. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, получить, а, получить флот в 12 рем. 12 трирем, это большой флот Так, строительство кораблей, много подготовки подготовке наземных войск, но под, проводить его можно только в городе а, с портом до, доступе Так, с портом. вот у нас тут есть порт, и здесь у нас трирем, а сколько нам нужно-то рем этих? А, сколько? 12 трирем, да, давайте посмотрим вот, у нас есть 4. А как вообще их вербовать-то? Как вообще их нанимать, прикрепить? Тактика. Так, а как вообще четыре штуки? Ну, добавлять-то как-то надо же, правильно? Распустить. А вербовать как? Так, вот это мне пока что... Так, что-то я не могу разобраться в этом. Так, содержание. Регулярные корабли. Это раз. Выбрать цель подразделения. Ну, а как строить-то? Как же строить-то? Здесь у нас дополнительная вкладочка. Так. Вот мы выбрали вроде с портом городишко, а триремы эти строить как? Я немножечко пока не понимаю, друзья. Так. Создать, может быть, новое? Возможно, надо создать новое. Сюда мы перемещаем. И это у нас вторая из карда. Выбираем. И что? Может, надо ее вывести куда-нибудь? Давайте-ка мы ее выведем. Раз. Может быть, нам с подразделениями также надо было выводить и готовить, да? Так, давайте-ка мы сейчас на паузу я нажал. И что мы здесь делаем? Надо, наверное, построить здесь еще одну такую же, да. Но я, если честно, пока не понимаю, как это работает. Так. Вербовка наемников. Вы уверены? Так, ну зачем нам вербовать наемников, когда у нас есть определенная задача? Так. Нажимаем и смотрим, что у нас здесь Может быть как-то изнутри можно выбрать а, порт И постараться в нем что-то сделать Так, что у нас такое? Тренировочный лагерь, рынок, крепость, амбар а, Дальше, нанять вербовка горд и строительство кораблей Вот, вот оно, друзья Наверное, мне вот так и надо было сделать да? То есть три ремы строить Раз, четвертый. ага, вот Три, четыре Ага, а мы можем же это все... А, тут только в одном городе, потому что у нас здесь есть порт, как мне говорили. То есть вот таким мы способом строим. Мы видим наш баланс на это все дело убывает, друзья. То есть у нас стоит 3рема 1.0.12, то есть 12 вот этого ресурса, 12 золота или что это у нас такое. И вот... И вот, когда мы, значит, нажимаем настроить, у нас здесь потихонечку баланс расходуется наш. Так, ну я, насколько помню, мне нужно 12 Трирем, да? У меня 4 уже есть. Мне бы еще вот прогресс где-нибудь бы отслеживать. Вот тут 4 есть в эскадре. Я думаю, что а, больше она в себя не вмещает. Так, 3 Трирем... Трирема в количестве 4 штук Я вот этот момент точно не могу сказать Но а, будем строить И я думаю, что у нас с подразделениями То же самое, друзья Сколько нам нужно, давайте еще раз посмотрим 30 подразделений да Вот сколько у меня сейчас есть Давайте-ка еще раз глянем Так, вот я почему-то Через вот эту вот опцию спробовал У меня не получилось немножечко да 30 подразделений а Сколько подразделений у меня уже есть Нигде не написано Почему-то, э, типа, прогресса какого-нибудь и так далее. Ну, вот этого не, немножко не хватает. Так, заходим в город, заходим нанять И давайте-ка... Э, а конкретно каких подразделений там у нас отмечено? Нет? Э, так. Собрать армию 30 подразделений. Создавайте когорты, пока ваша армия не застигнет. Так, готовить когорты. Так, воспользуйтесь. Э, вербовать когорты, вербовать подразделения. Завербуйте не менее 30 когорт. Черт, ну давайте-ка. Надо разбираться, Друзья. Не так-то просто. Так, нанять. Э, давайте... 30, да, нам надо. Значит, э, тут 4. Так, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Они у нас не слишком дорого стоят. 9, 10. 1, 10 штучек здесь, пусть будет у нас, да. Э, распараллелить это нужно для того, чтобы у нас... Э, так, распараллелить нужно для того, чтобы у нас, э, я так понимаю, быстрее строились они. Давайте просто-напросто здесь мы наймем э, что-нибудь подешевле, да. Велитов, например, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас указано время, когда они построятся. То есть это 2 мая, через месяц, грубо говоря. Но это первое, да, и так далее будут последующие тоже строиться. Так, дальше смотрим, куда нам можно заказать и в каком городишке заказать. Давайте попробуем вот здесь, да, нанять. То есть, как мы видим, в каждом городе можно нанимать, и они будут у нас просто параллельно строиться. Давайте-ка здесь мы наймем, кого бы нанять подешевше, подешевле. <с> Давайте тоже, ну, каких-нибудь, не знаю, вот таких вот ав авксилей наймем мы. 6, 7, 8, 9, 10. Что уж наверняка. Я думаю, сейчас достаточное количество я нанял. А, не, они у нас в ближайшее время произведутся. Можно с паузы пока снять, и, может быть, прогресс этот пойдет быстрее. Пока смотрим дальше. Построить 3, 4 тренировочных лагеря У вас должно быть не менее 8 уникальных городов с тренировочными лагерями 4 тренировочных лагеря, друзья Давайте посмотрим, что у нас здесь И разберемся, где у нас есть строительство Но кнопку нанять мы нашли А вот со строительством Со строительством немножечко посложнее Я пока не вижу Так, где у нас можно развернуть строительство какое-нибудь Тренировочный лагерь нам предлагают лимит Так, так, так. Я пытаюсь найти, где же Давайте-ка в подсказке посмотрим. Так, тренировочный лагерь. У вас должен быть так: свободные люди из представитель племен оставляют основу ваших людских ресурсов. Это понятно, есть ли в городе есть хотя бы один тренировочный лагерь. Так, что это такое? Двусторонняя поддержка. Так, бывают тема мнения по которым могут радикально расходиться, и э, недавние пиратские налеты как раз из их числа. Во время дебатов Квинт Фаби Рулин обращается к нашему правителю, говорит, что консул может рассчитывать на поддержку фракция «Военная фракция». Так, цена такой поддержки пока не обсуждалась, но стоит учитывать, что рано или поздно она будет объявлена. Замечательно, их поддержка будет очень кстати. Ну, давайте-ка нажмем сюда. Так, я не закончил. Э, так, так, так. Чтобы быстрее пополнять людские ресурсы Построить тренировочный лагерь не менее чем в 8 городах Для этого щелкните по городу на карте И выберите тренировочный лагерь С правой стороны шкалы прогресса находится значок строительства Черт Ага, вот видим тут у нас прогресс идет У нас здесь э, люди строятся Давайте выберем с правой стороны прогресса Где же правая сторона прогресса? Не могу понять Где у нас тренировочный лагерь? Черт его подери Так, будем разбираться И будем смотреть с правой стороны прогресса. Где бы найти какой-нибудь город, где у нас ничего не задействовано? Или можно нажать на паузу для начала? Ну, хорошо, паузы у нас не будет, пускай будет так. Так, здесь у нас что? Вот здесь, может быть, можно будет построить тренировочный лагерь. Или вот здесь? Так, так, так, так, так, так. Это у нас что такое? Это что? А, это у нас все провинции, которые нам доступны сейчас, так понимаю. Вот он, Рим у нас, да? Вот Фунди. А, вот отсюда, кстати, мы можем ими управлять. Это хорошо. Так, а где построить-то, черт возьми? Где же построить? Торговый путь, обзоры торговых путей, отливки. Так, так, так. Что это у нас за опция? Где у нас постройка? Нанять-то я нашел. А вот, может, как-то поднять нужно? Городские здания 0 из трех. А вот как их построить-то? Владение. Так, холмы. Где же у нас строительство? Где? Так, куда это я зашел? Так, так, так. Ну-ка, давайте-ка обратно выйдем. Как же выйти обратно? Так, это у нас граждане. Это свободные жители. Это у нас рабы. Так, так, так. Так, ну что ж, друзья. Значит, на это... Это все дело я, наверное, оставлю все-таки на дальнейшее прохождение вот эти все разбирательства. Игрушка, на самом деле, очень насыщена контентом, ну, в плане того, что здесь очень много надо разбираться во всем этом многообразии, да, очень много чего надо учитывать для того, чтобы грамотно выстроить свою империю. Ну, и, конечно же, ребятки, пишите свои комментарии по поводу данной игры, я непременно на них отвечу, постараюсь, да. И, естественно, насколько вас она заинтересует, от этого будет зависеть, будем мы в дальнейшее прохождение вести по ней или же нет. Ну что ж, играйте, ребят, только в самые лучшие игры и всем приятного геймплея.